По спирали. Если прогресс — это новые дали. Это стрела и полеты на Марс. Наша история вся по спирали и повторяется, как трагефарс. Полноте, Что там за схватки над Марсом? Да термоядерный синтез в печи. Нам разобраться бы с давишним Марксом, Вместе на Пасху испечь куличи. Если же Родина скажет, крепите дух единения, Сомкните ряды, мы уповаем, Что ангел-хранитель нас упасет и от этой беды.